В Москве состоялось награждение победителей Всероссийского конкурса студенческих медиапроектов Университета. Кто в 2021 году из Казанского федерального университета стал победителем, расскажем в нашем следующем сюжете. Победителем в номинации Лучший ведущий стал студент первого курса Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ Егор Ложкин. Развлекательный тревел-проект Далеко-недорого представляли студенты второго курса кафедры телепроизводства цифровых коммуникаций Казанского федерального университета Регина Вагизова и Александра Емельянова. Второе место в номинации Университетская наука заняла корреспондент студенческого телеканала Универ ТВ Диана Желенкова сюжетом о том, как работают генетические ножницы. Третье место в номинации Проблемно-аналитическая работа видео занял сотрудник Универ ТВ Илья Андреев с сюжетом о том, как организовано обучение Студентов Северной, Южной Америки и Европы в период пандемии коронавируса. Третье место в номинации «Лучшее сообщество в социальных сетях» получил интернет-журнал для студентов Казани «Ветер». Его представляла автор и редактор проекта Марина Безматерна. Генеральный директор фонда независимого радиовещания, а также организатор университета Наталья Власова отметила, что это большая возможность для студентов-журналистов из регионов проявить себя на федеральном уровне. Мне хочется сказать, что это самое важное – составляющее этих наших четырех дней работы – это э, немножко протереть линзы самосприятия. потому что мы, наша жизнь и наши действительности, наша работа и наши личные отношения со время накладывают какие-то определенные фильтры. Фильтры личной жизни не наш интерес, фильтры внутреннего развития, наверное, немножко наш интерес, но вот фильтры, которые мешают нам немножко отстраниться от многих вещей и транслировать смыслы, писать информацию, разговаривать с аудиторией максимально без каких-либо искажающих фактов, вот это то, что нас волнует, нас интересует. Поэтому эти дни мы не будем говорить про то, как эти бизнесы наши фильтры восприятия протирать, смотреть на этот момент прозрачно, а делать только посредством взаимного вообще и разговора. В сумме в шорт-листы по разным номинациям всероссийского конкурса университета от студенческого телеканала Универ ТВ Казанского федерального университета в 2021 году прошли 7 работ. Всего на конкурс было подано 720 работ из 39 городов. С 3 по 6 июня финал проходил в Москве, где с 10 до 20 часов каждый день были организованы образовательные программы, лекции, разборы, семинары, брейнштормы, деловые игры и дискуссии. С федеральными экспертами обсуждали правовые и этические аспекты работы журналистов в эпоху постправды и стигматизации проблемных тем в медиа. Говорили о харасменте. В редакциях, рейтингах, охватах, новых платформах коммуникации и способах продвижения контента, регулярности обновлений, современных проблемах организации работы в СМИ. Илья Андреев, Универньюс.